Привет всем! Ты смотришь «Универ Наша съемочная группа не теряла времени зря и уже собрала для тебя самые свежие и актуальные новости. Именно с ними прямо сейчас вас познакомлю я, Аурелия Сташкова. Не будем терять ни минуты, начинаем наш выпуск. Альма-Матер, встречай гостей! Студенты со всего региона приехали в Казанский федеральный университет, чтобы прокачать свои навыки в сфере новых медиа, маркетинга и бизнеса. Траектория успеха растет вверх. Старейший вуз России расширяет возможности сотрудничества с компанией Uber. Друзья, будьте оригинальными. Антиплагиат переживает новые и значительные изменения. КФУ посетили представители компании Uber. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой.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 Казанский федеральный посетил немецкое аккредитационное агентство «Эволак». Какова цель встречи, ты узнаешь прямо сейчас.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 Рано или поздно каждый студент перенесет на себе всю прелесть антиплагиата. У кого-то данный интернет-проект вызывает доверие, а для кого-то антиплагиат становится настоящим вестником апокалипсиса. Ожидает ли данную программу какие-либо изменения, уже знает в научной библиотеке Лобачевского. Узнай и ты.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 В КФУ стартовал региональный этап студенческой диджитал-мастерской «Взлет». Студенты разных городов России объединились вместе, чтобы прокачать свои навыки в сфере новых медиа, маркетинга и бизнеса.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 Генеральный партнер этого мероприятия – компания «Сбербанк». Они расскажут об истории проекта и предоставят участникам задание по развитию продвижению карты жителей Республики Татарстан. Для банка, в принципе, любой организации важно в конечном итоге иметь возможность реализовать ее. Это все-таки желание услышать голос именно такой молодежной аудитории, потому что тот кейс, который мы представляем, он, в касается всего населения, на самом деле, имеют карты жителей Республики Татарстан.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 Много ли вы знаете о Великой Отечественной войне? Студенты Казанского федерального университета продемонстрировали свои знания, приняв участие в исторической викторине. Как это было, смотри прямо сейчас. Викторины в Казанском федеральном университете проходят традиционно. Так, в Музее истории КФУ историческая викторина проходит уже в пятый раз. В ней приняли участие студенты со всех институтов КФУ. На этот раз студенты отвечали на вопросы, посвященные Великой Отечественной войне, а именно о московской операции. В истории Отечества было очень много знаменательных дат. И такие даты, как Великая Отечественная война, она как бы цементирует общество. По Постсоветская. Нужно и студентам активно участвовать. Потому что, чтобы шли они потом на бессмертный полк, они знали, чей портрет они несут. А там участников московской битвы достаточно. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. На этом у меня все. будь всегда в теме с Универньюз. Пока! Yeah. We'll